Ребят, всем привет! Сегодня мы вырвались в воскресенье, у нас 16 августа. Решили покатать на машинке еще немножко фазы, посмотреть, как реакция идет после того, как мы доработали вот эту калибровку в которую... Ну, эти тычки, которые были, сейчас мы их проверяем, попытались проехаться по кольцевой дороге у нас, выехали, ну, сейчас попробуем в город заехать, именно такие городские режимы, посмотрим, как будет ли там дергаться, не будет, или еще что-то. Ну, посмотреть, да, именно, интересно, именно как раз вот эти вот будут ли подергивания, ну, надеюсь, что там ничего не будет, фазы я немного сейчас опять изменил. А, ну, в общем-то, для этого мы и встречались Чтобы покататься и с измененными фазами И посмотреть, как оно будет работать Ну, подключил на всякий случай Куджедай а, При его помощи просто контролирую все это дело Ну и будем смотреть Сейчас мы вот тут в пробку встали Там даст не ремонт, у нас там полосы, в общем, закрыты Ну в город съедем и попробуем там потрякаться. Ну и дальше я поснимаю ну вот, мы уже в городе, как бы, выехали. Ну, едем тут, в принципе, в пробках. Ну, как-то толкаемся, ничего не замечаем, никаких вроде рывков, ничего нету Все, в принципе, все равномерно. Ничего не, не, не дергается, ничего не держит, все хорошо. Ну, посмотрим. Сейчас еще прокатимся. Я тоже ничего такого не ощущаю. Но надо, конечно, потом на холодную все это проверить, потому что на не прогретом там в основном в моторе были какие-то проблемы, ты чечки но фазу поменял или забраться куда-то где побольше пробки? да не ну сейчас смысл какой а, ну. просто покатаешься сам потом расскажешь что и как плюс я витя скину в минск на робота с этими же калибровочками по фазику и посмотрим как там будет ну плюс проанализирую тут логи немножко посмотрю что и что получается у нас по факту не знаю, как, как тебе ощущение это самому вообще? Ну, мне лично очень комфортно, ну, приятно. Да, человек ездил на старой версии, у тебя же еще когда прошита-то она была, что-то очень давно. Ну, которая, наверное, получается у нас январь, по-моему, да? А, ну, январьская у да, тебя, вот, да, релиз да, то, что было. Да, то да есть да, при. Да, который официальный релиз был уже, да. то есть вот он на ней ездил и сейчас ездит. Ну и ну, по ощущениям он чувствует, что поменялось. Ну поменялось, да, в лучшую сторону как бы этот самый. Я бы не сказал, что там прям что-то такое. То есть надо все равно кататься, чтобы понять там, как говорится, в общем, ну в общем как бы картину увидеть. Но машина едет абсолютно спокойно, то есть и снизу, и наверхах хорошо, все ровненько, отзывчивое, ничего ну, спокойно. Причем коллекционер включен, то есть ничто да. ее там не душит, Академия не тянет, общем, не подняет поддергивает нажал поехал отпустил как все катится все здорово ну, очень комфортно то есть она более эластичная стала да, да, более да, комфортная и все и, и, и кроме вот этой вот резиновости да добавилось угу. у нас получается э, более отзывчивая педаль ну именно на газ то есть как бы ну все вот все вот эти э, моменты с вот, дозированием самого газа, да, вот игрой вот, ногами там перебираем, там, где-то поменьше, где-то побольше. То есть, ну вот то есть все гладенько, ровненько, мягко, приятно и ну, под капотом нет такого ощущения, что что-то там туда-сюда болтается. То есть, ну что не да, хомячки в колесе бегают, да, а да, все-таки да, там да, да, все как бы уже белки. Уже да, уже все-таки так действительно, ну в сторону комфорта очень ну, очень нравится ну, машина изменилась как приятнее приятнее кататься ну в общем-то мы этого и добивались ну то есть именно над этим я и работал все это время чтобы более как бы эластичное тяговитое момент был такой линейный крутящий ну, на Вестах не гоняют, опять же, я говорю, на Вестах ездят просто люди, покупают для просто повседневной езды для комфортной, для поездок какие-то дальние там, ну там, не знаю, как у нас в Питер, там, в Крым, там, в Сочи, куда-то сел, поехал и не паришься. Опять же, серпантина там, не серпантина, вот это все. Ну, в городском вот цикле yeah. а, получается, что просто сам диапазон вот, э, передачи передачи, да, то есть там uh -huh. третья, четвертая, он как бы больше, как говорится, ну, стал, стал еще шире. Вот. То есть э, не надо подбирать. То есть обычно вынужден там вынуждены, да, вот вот она четвертая, 30 километров в час мы повернули. Даже педаль не в пол, она спокойно едет, не дергается, разгоняется, катается. Все хорошо, то есть, ну, это опять-таки же как бы комфортно, не надо там где-то лишний раз там что-то делать, там куда-то дергать mm -hmm. Ну, я думаю, что покатаешься, потом расскажешь мне уже, что и как, потому что интересно будет узнать и Витя я скинул, он тоже пос посмотрит. И если все будет стабильно, я, может быть, еще поправлю. И Будем уже как-то думать насчет релиза все-таки, потому что некоторые вещи. Почему у нас все это затянулось? Я объясню. Некоторые вещи открывая, открылись спустя какое-то время там, чуть ли не полгода. Блин. То есть вот с этой боролся я там год с этими тычками, а, как бы вроде бы их нашли, но не знаю надо, конечно, все это перепроверить, опять же. А, ну, по крайней мере мы сейчас их не замечали вообще. И некие калибровки еще открываются дополнительные в редакторе, то есть, ну, что-то находим, Диме я пишу, он в редакторе в картах добавляет, потом ждем его релиза, когда это все выйдет, после чего я уже могу эти, как бы, калибровочки менять, и, соответственно, опять же, приходится все это выкатывать, то есть, ну, сами понимаете, что это по кругу все начинает идти. Из-за этого все это задержки, и не хочется вот этих полуфабрикатных каких-то делать там вещей, которые э, э, сейчас прошьем, потом опять будем прошивать, потом еще раз перепрошивать, э, ну, сами подумайте, ладно бы там машин 20 там было прошито, но когда их несколько сотен, то просто вот этой ерундой мы только и будем заниматься, бегать от машины к машине, блин, и просто прошивать, на все остальное времени вообще не будет. То есть ни на редактирование калибровок, ни выкатывание, вот как мы, чем мы сегодня, в общем-то, и занимаемся. Человек специально приехал, чтобы э, вам всем э, было хорошо. То есть мы выкатываем, пробуем, именно не теряем время. То есть как я делаю, я прошивки подготавливаю, приезжает человек, залили, он покатался, там посмотрел. А здесь мы как бы в реальном времени, мы прокатились, проверили, я это увидел что-то сам, э, э, ну, в той же программе и сидя в машине, все-таки ощущаешь, как она едет. И тут же резко могу подкалибровать что-то, залить и опять прокатиться. И вот эту разницу почувствовать. Лучше стало, хуже. То есть, ну вот, время, сами понимаете, убивается просто уймом. Блин. Помимо того, что мне еще надо, еще и работать, сами не забывайте. Шить машины просто, зарабатывать деньги и еще бытовых куча проблем всяких, ну очень много, особенно в этом году с этими пандемиями со всей вот этой дребеденью. Опять же мне сейчас надо ехать в Сочи будет в конце августа. Еду я не отдыхать туда, опять же а именно работать, именно прошивать машина. То есть и все мне надо успеть. Мне надо было свою машину подготовить, сделать, прошивать машины, откатывать вот как сегодня, сидеть дома за компом, редактировать эти калибровки. А вы не, не, не забывайте, что я делаю не только весты. У меня еще есть там хундаи, Kia всякое дофига чего, и онлайн-настроек, на которые тоже время уходит поэтому очень большая к вам просьба не надо писать, дергать представители меня с такими вопросами ой же вышел релиз новый давайте я подъеду прошиться ничего не выходило пока не будет у меня на стене информация о том, что Появились, появился релиз таких-то прошивок на такие-то автомобили, вот только после этого мы начнем что-то, ну, то есть мы начнем уже прошивать. И то не, не так, чтобы все валом приезжали, то есть, ну, как-то размеренно все это пытаться сделать. И просто вот на все вот эти ответы, вопросы, уходит куча времени, опять же, телефонных разговоров, отписок в мессенджерах, в соцсетях, во всех и ну, просто отвлекаете и, опять же лучше это время уделять на то же самое редактирование прошивок на изучение мат модели из-за чего, почему это так происходит а на это уходит просто, я говорю, очень много времени то есть, ну, вы даже не представляете как это, ну, не так это все просто как кажется, это очень сложный процесс так что, в общем мы работаем мы работаем Редактируем, катаемся, проверяем Прошиваем, испытываем Так что, ребят, подождите какое-то время Все будет у вас тоже И будете нормально ездить, кататься уже на новой версии прошивки Так что не забываем опять же ходить под видео Там ссылочки у меня, контакт драйв, все, все остальное Ну и подписываемся, жмем колокол, пальцы вверх ну, как обычно И ждем продолжения так что, в общем, всем пока и до новых встреч. Пока.